Сорт острого перца Севенпод под и Елов. Этот перчик относится к виду капсикум Чиненс. Это, ребята, сверхострый сорт перца. Острота у него от 1 миллиона 350 тысяч сковелей. Это довольно-довольно острый перец. Это сверхурожайный сорт. Посмотрите, ребят, какие плоды у него висят. Вот такой, ребята, размер перца. Смотрите, какой он крупный. Плотный, мясистый и очень сочный. Просто бесподобный сорт. Этот сорт созревает от зеленого цвета. Все Видно. Потом постепенно, постепенно, постепенно переходит в желтый цвет. И когда уже полностью созрели перчики, он становится оранжевого цвета. Так он Такого желтого цвета Посмотрите, ребята какие плоды крупные они очень-очень плотные такое растение может достигать высоту от 90 сантиметров до полутора метров с одного такого кустика можно собрать до 150 плодов андрей какой размер продал ребят просто неимоверный очень крупный гляньте какие вообще суперский смотрите как он вяжется интересно вот, вот один перец, второй, третий и пошло, пошло, пошло смотрите, везде, везде одни перцы, перчики очень и очень крупные, вот, смотрите как красота какая, вот, гляньте. какие размеры плодов красавцы, это морщинистые перчики просто суперские, просто бесподобные, я уже говорил, острота у него от миллион двести до миллион триста пятьдесят тысяч сковери, очень очень острый, ребят этот перчик берет свое начало от Баракпуры в Тринидаде. Почему у него такое и название? Это довольно редкий сорт. И очень-очень ароматный, ребята. Просто бесподобный. Срок созревания такого перца от 70 до 90 дней. Вкус у этого перца цветочный, парфумный, с небольшой сладостью. Если вы будете выращивать, ребята, такой перчик у себя дома, высота его будет где-то 40 сантиметров. От 40 и может до 60. И вот он будет радовать вас такими крупными плодами. Если вы примерно будете выращивать хабанера, то у вас не будут очень крупные плоды. За счет того, что даже в почве, в открытом грунте, плоды у хабанера не очень крупные. А в горшке они будут еще меньше. Если вы, примерно, будете выращивать вот этот сорт, эти плоды будут чуть-чуть меньше, но все равно они будут довольно крупные. Не, топи, не такие примеры, как у Хабанера. Так что, ребята, я советую вам такую перчь выращивать у себя дома. Перец просто бесподобный. Вот он может еще иметь такую форму, видите, как у, как у Скорпиона. Вот он с таким жалом. Вот такие вот они все вначале начинаются. А потом уже потихоньку-потихоньку вытягивается. И получается вот такие вот. И вот жало у него. Вот он торчит. Этот перчик любит покушать. Так что перец, ребята, бесподобный. Советую всем. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео обзоры.